Добрый день, с вами Дана Бинова и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема, как пересадить растения. Приобрела в магазине красивую аллоказию бомбина. Ее нужно пересадить. Она у меня уже стоит несколько дней в домашних условиях. Дальше нужно заняться ее пересадкой. Сначала я изучаю стебли, листья. Их состояние И проверяю корневую систему ну, Давайте посмотрим, что у нас здесь есть Пожелтевший листик нижний Тут еще есть два листика Тоже пожелтевшие, их нужно будет удалить Сухая земля Вся в зеленой плесени Корни уже видны из горшка Поэтому локацию нужно обязательно пересаживать. Что мы делаем? Вынимаем земляной ком. Аккуратно пластиковый горшочек я помну. И выну за стебель растения аккуратненько. Так. Вот наша корневая система. Она красивая, здоровая, светлая. Что здесь нужно сделать в данном случае? Снимаем верхний слой лесневевшей земли. Слой удаляем. Пока. Не увидим корни. Вот они уже корешочки пошли. Максимально встряхиваю землю сверху. Потому что она все-таки была в плесени. нас это не устраивает. Так, вот здесь прям аккуратно так пальцами землю снимаем. Все. Данный листик удаляем. Он уже легко оторвется, без проблем. Здесь Срезать здесь не нужно, отрываем. И вот этот листик тоже оторвали. И маленький тоже оторвем. Если листики уже пришли в негодность, они не восстанавливаются, их нужно удалять чтобы не тратила на них свои силы свои ресурсы все вот в таком виде у нас земляной ком получается мы его сейчас оставим в сторонку и заготовим новый горшок и новый грунт горшочек подготавливаем большего размера я беру такой Землю использую торфяную с озерным сапропелем. Добавляю в этот грунт перлит. Далее приготовлю керамзит, дренаж. сыпаю в горшочек, добавляю земли, беру растения, аккуратно ставлю в горшочек, все корешочки заправляю в горшочек, чтобы они не торчали. не хочет прятаться. Все, получилось. А покажу вам здесь уже детки пошли. Если видно, вот они. Осторожно их не повредить. И засыпаю землей. достаточно землю распределяем ровно по всей поверхности Борсочек нужно так встряхнуть чтобы земля заполнила все свободные участки, все пустоты вот здесь еще вот корешочки торчат, можно еще подсыпать землей корни должны быть все спрятаны поверхности их быть не должно. Немножко землю подняли, не сильно. Но уплотнили, чтобы растение не болталось. Стояло плотно, ему было комфортно. Все, растение мы пересадили. Оно у нас не качается, стоит плотно, уверенно. Теперь землю польем. Можно опрыскать листики, смыть пыль. И все, наше растение готово. Оно будет расти, развиваться. И радовать наши глаза.